Так, ну, доброе утро. Ой. Да уж. Доброе утро. Упал с балкона. Ах, ну, утро реально доброе. О, Лука, привет! Я, кстати, переоделся. Новые очки купил. О, привет. Ты теперь на солнышко похож. Да. Желтые очки мне нравятся прям вообще. Так, ну, что? Как жизнь? я нормально. Ноги, блядь, я сейчас с балкона упал. Uh -huh. Так, пойду по пойдем. Сегодня, в принципе, у меня есть дела. Хочу, во-первых, записаться в кудошку. Пойдешь со мной? Ой, здравствуй, uh -huh. ты кто? Oh, здравствуйте. А, oh, ты тут новенький. Uh, да, я тут новенький. Решил помогать семье Гюфен Шен, а тут буду продавать тоже. Всякие макароны. Как ты там шедриально нравится, то что тут еще третий продавец виделся. Не знаю. Но, видимо, это поможет как-то бизнесу. Будет лучше. Ладно, я возьму макароны В принципе, они сейчас не нуждаются Можешь с нами пойти, если хочешь Да, тебя особенно не против? Давайте. Так, я сейчас я куплю себе, правда, еды А то у меня еды Вообще ничего нету из еды Во-первых, я лучше домой зайду И дома там возьму себе еды Вообще, что я покупаю еду, если я могу дома взять У себя его тогда. Вы можете зайти Потому что я ненадолго. Так, дом Вики, мой. Везде двери позакрываем. Все так, возьмите по фантим. Вот. И я взял по... Я больше как-то к музыке, наверное. Спасибо. Музыке? причем, если это еда. А, да. я думал, мы это срисовывать будем. А нет, ну, Я хочу просто пойти посмотреть, как там Что-то прогресс, если нет Попозже запишусь Пока у меня, в принципе, дел, я не знаю, что Адриан опять уезжает Каждый день куда-то И вот Надо будет зайти к этому К егоному дедушке тор торт, и забрать Погоди, тут же лифт есть Ты куда? Я вас потерял Мы тут, а, а взаде Вижу. Вон, если что, ты туда ходить будешь, это школа. Единственная туда. Ага. Вот лифт. <реклама> вот, все, все, все, не надо больше. Прыгни там. Просто прыг. Прыгни. А. А? Еще -э -э шиф, чтобы спуститься. А. А. А. Вот, это раньше был, между прочим, моим домом, но я его продал. Вот. Тут прикольно, тут можно на втором этаже вообще петь. Тут изоляция какая. Да, тут Просто изоляция слышал. есть, стекло, микрофон. И тут что-то, видимо, растения будут, какие-то выращивать. Да, может быть, кстати, слышали про какого-то Антониу? Да, я, я, слышал. я слышал. А это, да, короче, это с инфермера лучше не хотел. Да, мне тут Адриан рассказывал то, что у него там шиза есть. Шиза. Наверное, его шиза прекрасная. Так, пойдемте в школу. Пошли, а то уже опасно. Там еще, видимо, не открылись все до конца. Так. Вот, запомните. Урок номер, урок я от Олега. С вот этой вот гадюкой не разговаривать. Да, да, я помню еще. Потому что она... Боже, идет от меня. Слушай, нахалка грязная очкаричка. М -м, поразговаривай с ней. Обращайте на нее внимание. Как хочется в ней лицо к ней плюнуть. Так, тут скоро вот это все перенесу туда. Это, кстати, я понял, не понял кто до конца. Пойдемте, я вам покажу кабинет этой химии. Или наш кабинет сначала. В какой пойдем? Давайте в наш. Давайте. Так, у нас тут Лайла, Марк и Алекс. На нашем классе. Это на. Тут сижу, на этих первых я сижу я с Адрианом. Тут кто-то сидел с Лайлой, тут сидит Вика. Так, а я же в классе этой. Да, ты не... Не да, ну это наш класс, в смысле наш. Ну, короче, наш, ну не наш. Тут кем учиться? А Марк со мной ведь в классе. Ну, ладно. Нет, Марк... Это не важно. Да. Вот кабинет Луки, но тут никого, правда, нету. Вообще никого нету. С... Так, а художка где? А к... быть так, мы в нем уже были Ай, мы же в нем не были мы пять назад ходили, только он в отдельном доме Потом идите сюда Тут-то у нас кабинет директора Месье Дамокла, Которого здесь нету Но Есть Этл Я Это, не это типа Он считал то, что это незаметно Вообще, это реально незаметно. Вот раз, закрыл, все. Меня закрыли! Это я. Вот. Тут костюм темного филина, но его кто-то свистнул. Вообще не знаю, кто, куда Лука ушел. Mm. Лука А mm. столовая есть? Столовой нету. Ее буду строить скоро. Тут должна быть где-то наверху. Он... Тут библиотека. Где? Естественно, тут дофига. Очень много. Лука, ты потерял нос. А, вот. А да, тут библиотека. Ай, да что ж вы меня все тут... Вот, библиотека. Можно почитать. Так, ладно, пойдемте. Блин, я кушать хочу. У меня картошка только жареная. Так, вообще, мне нужно сейчас там в комнате по попросил прибраться, поэтому этот, позже, позже, если что, встретимся, ребят. Porque, потому что одному там работать. Я не знаю, что делать в Луке. Луке что делать я не знаю. Ну ладно, тогда. До я в пекарню да. пошел. А я в дом Адриана. В комнату Адриана убираться пойду. Так, так-так-так-так, тан-тан-тан. Ну, здравствуйте. Дом Сабин. еще раз я пойду. Вот, вообще я думаю, Сабин прекрасный. Не забыл убрать, все идеально. Mm -hmm. Ладно, буду убираться. Так, да. мне... Я все хочу, хочу показать. Вот у меня есть такое. елки палки я этот перенос не настроил. Правильно! Быть, это? Так, это будет база героев. Я ее уже закончила быть, делать. Давай? Тут будет, если что, бражника да. мы какого-нибудь да. посадим. Помнил... Бражника сюда посадим. Вот вот. Все. Тут быстро у нас есть... Мой планшет, на котором я смогу смотреть вот за городом. Хоть сюда, хоть не сюда. Вот школа. Единственное, есть одно слабое место туда у него. Это что такое? Говорит, что это такое? Как будто на кого так, кролик. Какой-то кролик, какой кролик там. Быстрее идти. Давай! Так, трансформировались. Поменяли себе очки, чтобы меня никто не запалил. Хотя нет, ладно, поменяй на те старые. Я ну, свои те очки, которые у меня были новые. Скажу то, что вот с Олегом решили купить одинаковые очки. Что? Так, это мне Короче должно... Так, ладненько, перемещусь. Как неудобно, мне нужно... Выкинул. Так, вот мне Адриан, дал пару талисманов. Мне Боюсь. нужно... Да, извини, сколько странные. Нажимаю, и появляюсь так, вот тут, да. а, через ее очка. Здравствуйте, Сейчас здравствуйте, бак. месье Бактута. Не мистер Бака, месье. месье. месье. Ай, Бывает собака. Ой, Ой. собака, бьет, Ты... Ты... сутулая. Ладненько, вздрем сверху. Э, пацан. Иди сюда, Мы зайди лучше внутрь, зайди лучше в дом, слушай, <музык> держи, <музык> так, дер держи, сейчас, подожди секунду, у меня. так, все, я достал, это талисман черепахи, который дарует силу защиты, используй его благо после веси, и ты вернешь талисман мне, потому что именно именуют для да, хорошо. Другого. Хорошо. и другого, так, стой, тута, да. давай, трансформируйся, к вами зовут Вейс. Покормить его надо. Скажи Вейс панцирь и трансформирующий. А Вот он. Ты должен сказать Вейс панцирь. Ладно. Попробуем. Вейс панцирь. Отлично. Силу, я... главное, сейчас не используй. А, нет, я, а ну... Она дает силу защиты, но там не надо ее использовать, потому что после этого ты трансформируешься. Кролик. Хорошо. Только почему-то я другого кролика видел, ну ладно. Видимо, галюцинация. Смотри, 17. кролик против кролика. Кролик Но... убивает с этого удара. Нет, это... О, тебе Карапас? Привет. Э, да. Ты... да. Здравствуй, кролик. Так. Так. Здравствуй. Он очень быстро бьет. Я уже на себе прочувствовал, как он быстро бьет. Да, я тоже. Не знаю, наверное. Ага. Так, я не знаю. А, Вот видите, просто с одной тычки. Yeah. Вот он. Месье Бак скоро, скоро подойдет к вам. Его, я не знаю как его мы победим, но мы ему даже ничего не снесли Может куда-нибудь повыше забраться? Чтобы он не смог до нас достать так. Талисман удачи! Нет, мне выпала лопата, его, скорее всего, надо закопать Сделать нюхай Бебру? Ай! <св> что за слова, что это? У меня появилась идея, но для этого мне нужно кое-что сделать Пачки. Раз. Два. Надеюсь, это поможет. По крайней мере, я видел, как так делал мистер Бак. Привет. Дорогой. О, ты... Так, ты мне ничего не сносишь. Мне нравится. Ничего не сносишь. Давай же с тобой... Короче, вы отвлекайте его. Я его... У меня появилась идея, карпас, поставь щит В любом месте, без разницы Поставь просто щит Неплохо было бы еще Отсюда талисман БК талисман БК Теперь выйди из него, не убирай Подкопай, сделай какой У меня появилась идея, как его заманить Нам нужно отойти подальше, не убирай панцирь Кто может отвлечь Не убирай панцирь Ааа Эт, перезаряди талисман, поставь панцирь, у меня есть идея, но нужно мне сконцентрировать в тебе энергию, чтобы Главное ты поставил ультрапанцирь. А? Да, надо... Ты сказал, что ты талисман БК, мне нужно мне нужно отойти. Надо зайти Всё. к старичку. Панцирь. Так, я должен зайти к старику. так, на старику, к мастеру, Ванг -фу. Ладно Потом Давай Нам нужно побыстрее кара Карапас Поставь простой щит И сделай подкоп Чтобы щит стоял Потом я применю Кое-какую суперсилу а, Ну ты применишь Суперсилу черепахи И поставишь еще ультра панцирь. Для начала ты должен поставить Простой панцирь Я тебе потом покажу как Ну нужно чтобы ты поставил Простой панцирь И выбрался из него Да Панцирь Отлично Ультрапанцирь недолго твой простоял Он просто отошел, ладно, потом мой если мистер Бак все исправит У меня осталось пару минут я перевоплощусь У меня еще минут четыре Перезарядитесь, талисман, встретимся возле фонтана Перевоплощаюсь okay. Я фонтан Тики, подкрепись мне нужно больше помощи. За мной бежит. Чпик, чпик, чпик, да? чпик должен выдаться. Так, мне... А, хорошо, то, что а. есть вот это вот. Тики, готова? Тики, давай! Привет, малыш. А у меня еще есть... Угу. Вот так, вот так, так вот. вот. Mm. Я Проликс. Слий, метаформоза. Он, как всегда, опаздывает. Это нормально. Это опаздывает другой мистер Бак, а я месье Бак. Месье Бак и мистер Бак это разные люди. Мне нужно было покормить Лонга. Так, я придумал план. А, как мы работаем? О, а, Бак. Да. Короче, ты сейчас поставил панцирь, сейчас поставишь. скажи еще слово панцирь. Так, подпините, пожалуйста, его сюда, ребята А то, если я сделаю... Не толкнуть? Нет! Не Молния! Отлично Теперь я здесь... О, здесь убирай панцирь, Карапас! Карапас, убирай панцирь! Снять панцирь Ладно, мой чудесная сила все исправит Воздух! У меня появилась идея получше, но для начала мне нужно взять еще один кое... Нет, это не у меня. Все встретимся дома у Адриана. Дома? Ну, не дома, в на возле да? дома Адриана, да. Я не знаю, где дома... дом Адриана, я только приеду. Дом Дюпанчен. Перевоплощение. Лонг, Тики, разделяйтесь, прячься, Тики, прячься, Лонг. Мне нужен мой мой верхний соратник. Привет, малыш! Сколько... Нет. Так... Все возле дома Адриана? Надеюсь. Сейчас так. все будет. Я позову одного человека. Так, все, я позвал. Все возле дома... Все возле дома Адриана. Достаточно. Мне, мне, у меня очень важное дело. У Суперкота очень реально важное дело. Ёлки-палки okay. Так, ребята Это я, Суперкот Меня позвал месье Бак, потому что у него важное дело И он сказал мне вам тут кое-что открыть Вот Коток визм. Вот сюда пройдите Все, вы Адриан и мистер Бабу А, Заберись Лина Кролик, дай ему... Покажи ему. Нажмите здесь вот на эти рычаги. Вот так вот. Вот так вот. Нажми. Подергайте. И, и свалите потом. Я потом чудесно силами Мистер Бага все исправит. Все. Нет, не надо это дергать. И опять подергай. Ты очистил себе все. И этот. Еще, еще раз подергай. Еще раз подергай. Все, вали. Погоди. Вот... Так, а я сейчас это... Я сейчас позову, я сейчас позову мистера... Я позову сейчас... Боже, как хорошо они больше не прошли. Мистера Бага. Рапас тебе показать дорогу. А, да, желательно. Так, я у дома, Адриана. Откуда? Так, ты сюда. Тики, тики, быстрее веешь, давай. Фух. Так, вернулись, я все как старое. Мое, ой-ой-ой. Ай. Заходи в дом. Он нас не достанет. Так. Залезай сюда. Да можно было проще, ладненько. Сюда и... Всё, сюда. Привет, ребят. Так. Съебак. О, привет. Сюда, Спасибо. все э, вот, э, черепаха, ходи сюда. Короче, берешь вот здесь. А э, Карапас, подойди сюда. Ставь, э, подергай на эти рычаги, кроме этого. Подергай вот этот вот и вот этот вот, подергай их. Этот не надо, вот эти вот. Да. Все, все, все, все. Теперь вы можете идти сражаться. А что это, было? Э, это вам выдало супер силу сопротивление. Теперь вас нельзя побить очень легко, вас не прибьёли. Вот почему все Баг всегда выигрывает. Ну, он использует это довольно редко, Мистер Бак. А я... Вот. Это вот только на такие случаи, экстренные. Давайте. Он, он не даёт... А, это будет уже легче легкого тогда. Да. Только вам, если что, я ничего вам не показывал, хорошо? Uh, даже Адриан об этом не знает, об этом месте. Uh, хорошо. А он владелец этого дома ну, и даже не знает про это место. Это секретное место мистер для мистера Бага. Так, пора применить Талисман Дачи. Кирка, Шош мне не попадается никогда мечи. Талисман Дачи, это же вроде шанс. Ну, для меня это Талисман Дачи, это же одно и то же. Талисман удачи это талисман леди баг, а супер шанс это способность, разве нет? Меня раздражают такие люди, как вы, которые все правильно Да, но потом это все равно вам придется убрать Разделяюсь Слияние Удар дракона молнии Дракон ветра! Давайте чуть-чуть осталось, и мы его победим. Ну, как чуть -чуть? Гораздо, ну хотя бы меньше половины. Хочу его затолкаем туда. Ау, меня воду затолкали. Дракон воды! Он меня прибился с моим супер сопротивлением. Да, что у нас нет? Вражник не щедрится на нас. У кого Ш есть у кого нет. Но только мне кажется, сейчас это. Подойдет с Так. Нет, снизу. А, нет, снизу. Так. Вот так э... Слишком вот. долго плывется. Я, наверное, сейчас использую акваформу. Опачки. Да. Привет, ребятки. Извиняюсь, что пришлось вас оставить. Вот, водяной дракон. Дракон молнии! Давайте, добьем уже, я применю чудесную силу, э, миссия бага, и все, и, и разойдемся. Вернется как на круге своя. Да, и никаких своей... вот этих вот сломанных кроликов. Никаких, никаких, никаких... панцирей Да, о, все. все. Ну, талисман не выпал никакого бонуса. Ну, это естественно... Нет, Но талисман это... карапасом выпал из большой черепахи. Ладно. Ну, а талисман кролика у меня уже есть. Да, ну его все, все равно скоро вернут обратно на его на место. Ладно. Чудесный месье-бак! Ой, наконец-то. Так, я уже отправила талисман, талисман дракона. Да, все, все на Нажми сюда теперь, подойди и нажми. Еще, так, все? Эффекты снялись с тебя? Да. Так, черепаха, мы тебя ждем. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну что, мне отдавать талисман кролика, Так он, он... Так, он... из другого времени, так что... И это потом, это потом Гадасца. это не со мной, я просто замещаю мистера Бага, пока его нету, и он мне дает просто пару талисманов. Змея, ты... черепаха, ты где? Да, я иду. Давай быстрее, я... Так, давай сюда идем. Тебе еды не хватает? Нет, е... вот, возьми да не, у меня есть, у меня есть. Ладно, иди сюда. Спустись. Нажми Я на обращаюсь? вот, этот, вот на этот рычаг. Эффекты снялись? Все. Все, а? да, так, и... ладно, сюда нельзя. Давай мне талисман. Стоп, пока не иди, Калис, удачи. Подожди секунду. Подожди, не, не сопротивляйся. Это чтобы тебе не... Да, елки, все. Чтоб никто не видел то, что ты тут был. На Все, вернули на крыги своя. М -м, ладно, пойду, пойду-ка я поем. Ладно. Всем удачи, всем пока.